Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Если вы обладатель а, таких часиков, как Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 и других часов на Wear тогда это видос для вас. К тому же, если вы обладатель такой сигнализации на автомобиле, как Starline, с GSM. Ну, другими словами, управление с телефона. Для вас есть хорошая новость. Это отличнейшее приложение, которое также устанавливается на часики и работает прекрасно с часов. В наше время, дорогие друзья, как говорится, лишь бы денежки были, купить и Сделать можно все. Вот так выглядят скриншотики данного приложения, когда оно уже установлено на часики. Дальше чуть-чуть вы увидите видосик о том, как оно работает практически. Попросил одного из подписчиков, он сделал такое одолжение снял коротенький видосик. Значит, в этом видосике видно, как данное приложение выглядит вообще, в принципе, на наших часиках. И дальше... Как, что работает. Здесь, пожалуйста, показана температура э, двигателя. показан э, температура, вернее, аккумулятор, все остальное. Также настро настроечки все остальные есть, присутствуют. Все есть. Все, как на обычной стороне, на телефончике. Так что, дорогие друзья, качайте. Ссылочка на него в описании видео. Пока.